Здравствуйте! Меня зовут Пугачева Наталья. Я профессиональный психолог и практикующий астролог. Специально для вас я подготовила новый курс, новые занятия, в которых я вам расскажу, как легко и просто научиться читать человека как открытую книгу, если вы знаете его дату рождения и можете сделать его астрологическую карту. В этих занятиях я вам расскажу про пять стихий, как они работают, как они работают в нашей карте астрологической, какие они дают психологические черты, черты характера и что вообще ждать от человека с разными стихиями в карте. Мы с вами начнем этот мини-курс. И на этот мини-курс я приглашаю как людей, которые только-только делают первые шаги в китайском физике и астрологии, так и те, кто уже давно интересуется астрологией, может быть, хочет узнать что-то новое. Или люди, которые просто познают, любят узнавать какие-то новые науки, новые знания, интересуются древними знаниями. Этот курс будет специально для вас. Дорогие друзья, с вами Пугачева Наталья, психолог и преподаватель астрологии Бадзи. Я приготовила для вас серию вебинаров, которая поможет открыть двери удивительного мира китайской метафизики и астрологии Бадзи. Эти уроки помогут как новичкам, которые интересуются астрологией, самосовершенствованием или просто хотят узнать что-то новое, просто пытаются познать мир вокруг себя. В общем-то, также будут эти уроки интересны тем, кто уже давно изучает э, эту древнюю, э, совершенно волшебную, уникальную науку. Итак, приглашаю вас в путь. Многие, наверное, из вас уже слышали, возможно, знают, что в китайской метафизике есть пять энергий, пять элементов, которые непосредственно связаны с природой, с временем года, с сезонами. Какие же это элементы? Это дерево, огонь, земля, металл и вода. Если понять, а главное, почувствовать характер каждого элемента, то будет легче понять себя, других, психологию человека, характер человека, его поведение, его поступки, да и, в общем-то, вообще, вот, знаете, мироздание как таковое. Также это понятие очень пригодится при изучении бадзи, то есть самые основные понятия, которые я сейчас буду вам давать. Они будут перерастать дальше в более какие-то сложные интересные вещи. На Востоке учат видеть и мыслить категориями образов и метафор. Именно через природу, через ее понимание мы учимся чувствовать не только окружающий мир, но и человека, себя, людей рядом, что снаружи, то и внутри. Характер, темперамент, линия поведения определяется, определяется именно наличием каких-то элементов из этих пяти элементов в карте человека. Единственное, добавляются нюансы, когда мы с вами каждый элемент будем еще делить на «и» и на «я» ключевой знак это элемент личности или еще его называют господин дня это то что мы с вами сейчас будем искать в карте Это то что есть у каждого человека в астрологической карте и это такой главный элемент от которого высчитывается вся карта в каждом знаке из пяти есть какая-то уже врожденная предрасположенность и человек проявляет в своем характере вот эти а, основные основное содержание той или иной стихии. Для этого какой-то стихии должно быть больше в карте, или вы должны прийти в сезон, но ну, это уже так следующие уроки этой стихии, или самое главное, как мы уже сказали, это должен быть некий вот господин личности, да, то есть а, самый такой важный знак. По который, который будет через призму которого вы будете смотреть на весь мир. Как же почувствовать человека и прежде всего себя? Как через, через какое-то устройство природы, да, как это все понять? Итак, чтобы вам было интереснее, я приглашаю вас на свой сайт n Когда вы зайдете на сайт, сейчас он имеет вот он выглядит так, возможно, дальше будет выглядеть немножко по-другому. В любом случае, там будет раздел калькулятор бодзы. Вам нужно зайти в калькулятор бодзы и заполнить данные. Они нигде не сохраняются, это просто для расчета расклада. То есть вам нужно написать просто свое имя фамилия, отчество не обязательно, обязательно поставить пол, дату своего рождения. Если вы знаете время своего рождения, то хорошо, если не знаете, просто ставьте 12.00. Ставим город, если вы знаете, в смысле, если вы можете его найти, вот здесь такая вот на на треугольник нажимаем такая будет вкладки такие выскакивать то есть вы начинаете набирать и будет сразу город вам предлагаться города если это город в ближнем зарубежья ближнем дальнем это надо город искать на английском языке если город ваш очень маленький и калькулятор его не находит значит вам нужно близлежащий просто забить сюда ну, рядом с вами какой-то областной большой город рядом с тем местом с которым вы родились дальше вы нажимаете на кнопку расчет и вы получаете вот такую карту в карте вы будете видеть опять же мы сейчас меняем калькулятор но в основные понятия все равно останутся то есть у нас вы видите столпы судьбы это и есть главная карта натальная карта человека вы видите схему усин син, вы видите символические звезды, дальше вы будете видеть столпы удачи, это периоды, которые приходят каждые 10 лет. Дальше там еще ниже будут у нас годы и 12 дворцов судьбы. Но нас в данный момент интересует самое начало. То есть мы должны посмотреть столпы судьбы в столб дня, то есть в карте отображается год, месяц, день и час. Вы должны посмотреть в столб дня и посмотреть и вот прочитать, под каким знаком вы пришли. Ну и вообще на всю карту посмотрите внимательно, есть ли какие элементы в этой карте. И сейчас, сегодня мы с вами сегодняшний урок будет посвящен э, стихии огня. Начнем мы со стихии огня. Вот вы видите иероглиф, который обозначает огонь. Думаю, что после этого занятия вы поймете, насколько иероглифы похожи, собственно говоря, на сами элементы, хотя и относятся к китайской грамоте. Грамоте. А, так вот, мы с вами сейчас поговорим немножко про природу про природный образ откуда это пришло и потом плавно перейдем как эти иероглифы отражаются на нашем с вами характере на характере человека как можно понять человека быстро и и точно да, прогнозировать его поведение будем отталкиваться с вами все-таки от самого главного знака это господина дня то есть верхний знак который стоит в столпе Дня. Итак, образ пламени яркий, красивый, разный. Если спросить любого человека, что такое огонь, то практически у всех возникнет образ пламени. Не костра, не свечи, а вот именно пламени. Пламя, которое горит. Огонь всегда обращает на себя внимание. Невозможно пройти мимо, не обратить на это явление какого-то внимания, да, так вот, вот прошел, что-то где-то горит, ты даже на это не посмотрел. Огонь яркий, мы э, представляем его красного цвета, но на самом деле, если к нему присмотреться, то там можно увидеть и желтые, и белые, и синие, в общем, там все цвета радуги будет. А, огонь может быть разным, но он всегда, как правило, очень и очень красивый теперь вспомним когда нам с вами становится холодно да, огонь для нас вообще такое самое самое нужное в жизни мы сразу представляем какой-то камин рядом с которым бы хотелось согреться почему потому что тепло дает чувство радости уюта огонь может быть теплым может быть ласковым огонь сам по себе существовать не может ему нужна подпитка да? ему нужны дрова ему нужна еда огонь погаснет если мы не будем давать ему эту пищу это главный вот такой момент в понимании в понимании элемента огня что без пищи или в китайской метафизике это еще называется ресурс да, мы огонь будет болеть и такой будет слабенький и вообще может возможно не будет существовать без еды огонь погаснет причем пища годится разная и дерево подойдет и трава и там какой-нибудь мусор там в виде тряпок допустим да? все что встретится в пути лишь бы побыстрее горело и посильнее было пламя то есть огонь бывает действительно очень быстрый. Вспомните, как быстро он разрастается. Да, он э, в жаркую да, погоду, когда очень много э, дров, есть за что зацепиться. Э, он быстрый, потому что ему нужна пища. Существование огня напрямую зависит от того, как много и быстро он получит этой пищи, вот этого топлива. Огню все равно какая пища. Просто если еда сухая, то огонь будет гореть мгновенно. если мокрая, ну, огонь все равно не бросит, да он будет подсушивать, то есть он больше, с большим натиском упорством, но все равно добьется этой самой пищи есть потому что есть топливо, есть огонь. При поглощении еды огонь появляет, проявляется так вот достаточно импульсивно. он то немного затихнет, то он опять вспыхнет, Каждый из нас помнит такое состояние огня. Даже иногда кажется, что он потух, все, уже вот все, там остались угольки. Но ничего подобного, какое-то дуновение ветерка, какая-то новая, новая соломинка, и он возрождается. Поэтому огонь, конечно, часто сравнивают с птицей феникс. Теперь давайте вспомним, как звучит огонь. Это или треск, или гум, потрескание костра или свечи. Чем пламя меньше, тем спокойнее звук. Да? Огонь звучит всегда, просто звучание его зависит, насколько он велик и активен. То есть звук огня, либо треск, либо гол. А можно ли огонь повредить? Именно повредить. Вот Сейчас я говорю не про то, чтобы взяли и залили его водой или засыпали землей, а вот просто само пламя. Конечно же нет. То есть, ну, возьмем нож, проткнем огонь. Что произойдет? Ничего не произойдет. Получается, огонь как бы с одной стороны э, неуязвим до определенных, естественно, пределов, да? Как мы уже поняли, вода и земля его легко и быстро засыпают. С другой стороны, э, есть такое понимание некой пустоты. Живет огонь на поверхности. Он не имеет границ пока ему есть за счет чего гореть за счет какой пищи он будет только разрастаться его пламя всегда будет стремиться вверх будет разрастаться как в как наружу так и кстати вовнутрь он тоже проникает да он же сжигает живет как я сказала только на поверхности он очень непредсказуем постоянно ищет каких-то перемен, зависит, конечно, от количества и от качества пищи. Огонь можно ограничить или лишить существования только если мы уберем у него дрова, да, лишим его пищи. Теперь давайте подведем итог. Смысл жизни огня ⁇ гореть. Чем он больше, ярче, громче, тем больше привлекает к себе внимание. А вот цель огня показать себя показать свое горение если огонь привлекает ваше внимание то тем самым мы ему как бы даем пищу потому что наши эмоции это и есть пища мы восхищаемся теплым костром мы его очень желаем в холодное время пытаемся продлить ему жизнь подбросить дрова огню что важно захватить и завлечь нас ну а теперь все что мы только что с вами какие-то основные моменты про огонь рассказали мы можем с вами проговорить по как это отражается в природе карты в природе человека то есть попробуем все эти качества перенести на человека у которого в карте вот как вы видите здесь разные типы карта да, вот, например очень много огня или его господин дня господин дня огонь или у него прям есть огненные столпы которые будут давать ему такие характеристики сначала поговорим в общем потом я вам расскажу что конечно люди иньского огня и люди янского огня конечно же они очень отличаются так люди люди ну давайте огни так назовем условно хотят показать себя обратить на себя внимание это может быть внешний вид одежда прическа аксессуара они пытаются очень часто пытаются через одежду выглядеть оригинально конечно если у них есть какой-то другой способ выглядеть оригинально ну, может быть одежда уже будет наверное, на втором плане а, часто они бывают экстравагантны то есть такие демонстративно даже может быть где-то у них это такая лишняя демонстративность это может проявляться и в обычной жизни и в светских каких-то раутах а, и экстремальное проявление эмоций э, тоже характерно для этого человека в, он может делать какие-то знаете нестандартно яркие поступки если вас э, не привлек внешний вид человека огня то у него в кармане есть для вас какие-нибудь другие техники поведенческие то есть как только вы попадаете в поле его внимания, он постарается завладеть э, завладеть Вашим вниманием. Он постарается, чтобы э, он был вам интересен. Помните, мы говорили, что природу огня, э, для природы огня нужно топливо, пища. Так вот, ваша реакция и будет для человека огня этим топливом. Люди огня, как правило, хорош, хорошие ораторы, э, умеют зажечь, выступая, они уже находятся в эпицентре внимания. Дальше они будут использовать еще какие-то методики там допустим громкая речь да может быть какие-то э, какой-то ну как я уже говорила, какое-то экстравагантное поведение может менять свое поведение э, под влиянием малейших факторов мы да? помните говорили что огонь достаточно импульсивный настроение быстро меняется человек огня не любит какой-то монотонной деятельности их деятельность это контакты с людьми это люди которые обладают высокой креативностью они могут придумать эм, что-то качественное новое чего раньше вообще не было в, э, в нашу жизнь эти люди вносят всегда оптимизм какой-то праздник красоту креативность Это всегда такие люди как я их называют зажигалочки Хотят получать от жизни яркую эмоцию прямо сейчас, поэтому жизнь человека огня очень часто напоминает фейерверк. Не любит, когда его ограничивают, но, естественно, как любой огонь, может эмоционально протестовать. Основной девиз человека огня – это быть лучшим, быть первым, быть ярким. Но мы сейчас с вами говорим про стихию огня, а вот человек пришел под знаком янского огня или инского, это тоже очень важно. И сейчас вы поймете, что несмотря на то, что стихия одна и та же, и вроде бы характеристики одни и те же, но э, на самом деле люди, которые пришли, под, давайте сейчас под стихию ян поговорим, э, э, огонь ян, он еще называется бин, это чуть-чуть другие люди. Почему? Потому что бин это не совсем огонь, это не костер. Это образ Солнца, который светит, которое выше всех. И люди Бин точно так же, как и Солнце, считаются оптимистичными энергичными, открытыми, могут быть вспыльчивыми но огонь и есть, огонь, но при этом достаточно быстро отходят. Часто говорят то, что думают, это очень теплые люди, с ними легко подружиться, о них такой открытый ум, прямо говорят о своих желаниях и мыслях, поэтому злость, как правило, такие люди не накапливают. Как Солнце находит, находится выше всех на небосклоне, соответственно освещая и согревая, так, точно так же и эти люди светят все без исключения. Легко движутся по жизни, страстные и щедрые, энергичные, любознательные, с энтузиазмом подходят ко всему, что их окружает. Про таких людей часто говорят у него все в руках горит быстрые они достаточно быстрые в своих действиях очень часто это люди такие знаете обжигающие и рядом с таким человеком вот кому-то нравится находиться особенно если у вас карта холодная в ней мало огня мало дерева много вот воды металла карта холодная Конечно, такие люди, зажигалочки, вот они просто требуются для вашей жизни. Но иногда э, от них можно, конечно, уставать, особенно если у вас карта сбалансирована, то хочется немножко как-то спрятаться в тень от таких людей. То есть близкие люди сами должны научиться выстраивать границы с янским солнцем, да, с, с янским огнем, с бином солнцем. Потому что солнце оно само границ не чувствует, оно тоже безгранично. Очень хорошо, если бин рожден в дневные часы, потому что солнце видно днем ну как дневные часы в то время суток, когда солнце было потому что конечно зависит от того зимой или летом зимой у нас мало солнечных часов летом у нас много солнечных часов но бин как бы получается что он может себя реализовать именно ему легче себя реализовать любой бин может себя реализовать но легче реализовать конечно тем кто родился в дневные часы, из того, что ну, как-то его, его виднее. Да? Итак, дорогие наши бины, наши щедрые солнышки, пишите в комментариях под этим видео, насколько вот такой мини-прогнозик по этому знаку подошел или не подошел конкретно под вас или под каких-то ваших знакомых. А мы переходим к другому огню к дину, это огонь и инь, иньский огонь, то есть люди, которые пришли в день иньского огня, вот как Валерия, мы сейчас с вами поговорим про них. Вот дин как раз больше соответствует, э, то, о чем я рассказывала, соответствует образу того самому пламени, огня, это образ факела, ну, как правило, это образ костра или свечи которые видно только в темное время суток, да, поэтому люди с господином дня один легче реализуются, если они рождены в ночные часы или э, в темное время суток, то есть это может быть вечер, это может быть утро, но главное, чтобы солнце не зашло, тогда свеча очень нужна, она ее хорошо видно она далеко горит. Их особенностью является то, что они очень чувствительны, как плага свечи, да, Открыла окно, чуть дунул ветерок, и все, уже пламя тут же начинает колыхаться. Оно чувствует, конечно, люди чувствуют такие люди, чувствуют все эмоции, которые вокруг них испытывают окружающие. Они чувствуют хорошо коллектив, тем более они хорошо чувствуют семью. Дин ⁇ это мерцающий свет, который наделяет человека ну, какой-то такой тоже определенной нестабиль, нестабильностью. У этих ли людей а, они могут даже более быть горячими более темпераментные чем например люди янского огня а, так как все таки солнце у нас ровно светит а вот огонь свечи он такой концентрированный и где-то он сильно яркий где-то он уже начинает слабеть а, и вот и люди такие же, очень эмоциональные, могут плохо спать, много, могут, могут много думать, могут, э, знаете, такое горе от ума получается, да? То есть люди, которые любят вот пережевывать что-то внутри при разговоре с такими людьми от них может исходить напряжение это ну вот крайне важно научить людей или научиться самим если вы пришли под таким знаком научиться расслабляться научиться медитировать до да? помните мы говорили что огонь это пустота и надо уметь выходить в эту пустоту в хорошем смысле этого слова а если у вас копятся эмоции, то, ну мы же понимаем, да, это вулкан. То есть это вулкан, который рано или поздно взорвется, взорвется этими эмоциями. А эмоций у человека э, инского огня бой, очень много. Конечно, они будут более обидчивые чем э, Солнце, которое выше всех и всего. А, ну и даже не только Солнце, считается, что.. Господ, что и не даже могут быть больше э, огонь и не даже могут может быть больше обече чем все остальные господины дня а, но они правда терпеливы то есть они могут долго терпеть копить копить копить вот почему очень важно уметь разгрузиться уйти в пустоту до да? копить копить копить а потом терпение раз и чаш терпения где-то переполняется и происходит взрыв Главные черты этих людей это уязвимость, какая-то вот такая сверхчувствительность, чувственность, склонность к волнениям. А еще это господину дня, потому что это же пламя, ему очень нужны дрова. Дрова, как я говорила, ресурсы. И дальше когда мы будем с вами изучать карту Бацы, вы узнаете что ресурсы это все что нам помогает жить и в первую очередь это наши родители то есть для особенно для детей для молодых людей которые пришли в этот мир под знаком инский огонь очень нужны мамы поэтому если у вас несколько например детей и один из них инский огонь то он больше всех будет вот, требовать к себе внимания и сильнее, чем остальные, э, будет привязан к маме. Итак, дорогие наши инские огоньки, напишите, насколько это краткое описание инского огня соответствует вам или вашим близким, близким инским огням. Дорогие друзья, приглашаю вас перейти по ссылке по данным видео, и вы сможете забронировать участие в самом главном курсе нашей школы. Фундаментальный курс Бадзе – это абсолютно новый передовой подход в чтении астрологической карты, которую вы не найдете в других школах. Ну, до встречи с вами на следующем нашем уроке. С вами была Пугачева Наталья.